И всем привет, друзья мои, с вами на связи, как и всегда, важный покорнейший стример Иван Доздропермов И сегодня у нас с вами небольшой видеообзор игры под названием Call of Duty Warzone Mobile Напоминаю, что данная игра выходит 16 ноября 2023 года, но это не точно уже посмотрев видеоролик, который идет на главной странице самих разработчиков Call of Duty Warzone Mobile, мы можем сказать себе, что это та игра, которую мы ждем. Но так ли это на самом деле? Мы с вами узнаем, когда игра выйдет на самом деле, потому что, знаете, обычно так получается, что игру очень сильно преподносят рекламой, она хайпует, но когда она выходит на самом деле, когда мы с ней сталкиваемся уже лицо к лицу, входим. Сам игровой процесс мы понимаем что эта игра просто шла сразу могу предположить что эта игра будет очень требовательной поэтому готовьте нормальные девайсы Итак, что мы видим с вами по началу видеоролика в начале нам все также предлагают как и в большом варзоне, размяться пока есть на то время пока набирается лобби из 150 человек почему 150 мы с вами можем обратить внимание на левый угол и там есть точная цифра 150. Так же, как и в Большом брате, нашем с вами компьютерном Варзоне, там тоже 150 противников. Но, скорее всего, процентов 90. Игра будет разбавляться ботами, потому что нагрузка от реальных людей будет очень большая на устройство, и это будет плохо. Маркеры попаданий, озвучка попаданий все это присутствует, тоже в принципе хороший плюс. Динамика игры также, мне кажется, не отстает от большого Warzone, поэтому продолжаем просмотр видеоролика. Как мы с вами видим, анимация самолета аналогична большому брату Warzone. Что хочу сказать, друзья мои, в принципе, если обратить внимание на размещение локаций, на размещение гор, на размещение тех же самых зданий, которые мы сейчас можем увидеть с вами с высоты данного самолета, на мой взгляд, разработчики Warzone, ну, то бишь Call of Duty Warzone старший, да, они взяли просто-напросто, удалили наш любимый с вами Верданск с большого Warzone и решили перепортировать это все в мобильный. Warzone Как по мне, локации идентичны Все слизано, полностью перенесено И просто-напросто ухудшена графика Поэтому смотрим дальше Все та же вышка Все тот же у нас с вами аэропорт разбитый Мне интересно, там стекла будут или нет В дальнейшем мы с вами об этом узнаем Я думаю, когда уже войдем в самую игру Primary objective is to kill 'em all. Обращаю ваше внимание, что звуки слышно, вроде бы как отчетливо, да, были глухие звуки, то бишь было понятно, что человек вошел в здание, что он идет внутри здания. И, в принципе, эффекты попадания тоже есть, маркеры, да, и звуки попадания это все круто, и это на самом деле классно. ХПшечка. ХПшечка также у нас восполняется, как и в Большом Варзоне, поэтому это тоже есть плюс, не надо никаких искать там бустов, хилов, бинтов. У нас есть, как мы с вами видим, бронепластины, есть Хп, которая восполняется, это круто. Сейчас мы с вами наблюдали, как противник использовал подкаты, поэтому я так понимаю, подкаты у нас тоже имеются, это тоже есть плюс. Гулаг, друзья мои, у нас здесь будет гулаг. После смерти у нас будет также возможность попасть еще разочек в каточку, залутать себя, или же быть может не лутать себя, а пойти по другой дороге, другим путем отыграть, но это тоже есть круто. Сейчас мы обратим внимание, будет ли у нас оружие из ГУЛАГа. Да, есть пушка, с которой мы отыграли, она у нас в руках. Но если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, то тресаемся мы в районе своей смерти. То есть не просто рандомно где-то далеко, а вот именно в радиусе того места, где тебя положили. По звуку можно понять, здесь также есть звучки, которые заставляют твои бубенчики сжаться. Очень прикольно. По сенсе, могу сказать, по ходу изначально она сложноватая, но если ее правильно настроить, будет все имбово. Зона также у нас идет газ. Также есть две кнопки на выстрел, как я понимаю, мы их просто сдвинули. Помощь прицеливания, так понимаю, здесь тоже присутствует. Музыка накаляющая обстановку до самого усыкания тоже присутствует. Кругом взрывчики, пывчики, это тоже у нас есть. Ну что, друзья мои, вот, собственно, и весь геймплей нашей с вами любимой игры Call of Duty Warzone. Только уже мобильный. Обязательно прожимайте локачанский, если это было видео вам полезным. Ну и не забывайте про то, что вы можете подать предрегистрацию. И за предрегистрацию получить плюшки QR-код на экране. Ну а с вами был на связи я, ваш наопокорнейший стример Иванда Ванда И всем пока.